Солдат всегда здоров, солдат на все готов И пыль, как из ковров, мы выбиваем из дорог И не остановиться, и не сменить ноги Сияют наши лица, сверкают сапоги По равнине, за метром метр Идут по Украине солдаты группы «Центр» На первый и второй, рассчитаясь Первый, второй, первый шаг вперед и в рай Первый, второй, а каждый второй Герой, фрай попадет, Вслед за тобой первый, второй, первый, второй, первый, второй А перед нами все цветет, за нами все горит Не надо думать, с нами тот, кто все за нас решит Веселые, нехмурые, вернемся по домам, Невесты, белокурые, наградой будут нам Все впереди, а ныне за метром, метр идут по Украине Солдаты группы центр на первый, и второй рассчитан. Первый-второй, первый шаг вперед и в рай Первый-второй, а каждый второй тоже герой В рай попадет вслед за тобой Первый-второй, первый-второй, первый-второй